Ну что, народ, пришло поговорить про Старкарда. Старкард, если что, это очень древний мифический герой Скандинавии. И сейчас мы разберем его ветку прокачки. Начнем с того, что у нас есть Берсерк. Длительность 9 секунд, время восстановления 24, стоимость 40. Самое главное, что оперативник переходит в режим ближнего боя, используя метательный топор, оставил бабушки. Скорость передвижения увеличивается на 25%, значит мы быстрее бегаем. При этом оперативник получает на 50 меньше урона от пуль, взрывов, а также восстанавливает 50 очков здоровья за каждое убийство. Убил, подлечился, побежал дальше. 24 секунды это довольно-таки много. Но это еще не все плюшки, которые можно получить, используя данную вилку. До окончания действия способности нельзя переключиться на другой вид оружия. Это минус, но с другой стороны, кому оно надо, если есть топор. Да. Способность, кстати, можно активировать только в том случае, если у тебя есть топор, без топора. Mm -mm. Поехали к прокачки. Первое. Так, уменьшение затрат на применение рывка. Одобряем. Увеличение максимального запаса выносливости плюс 100. Кстати, мы живем довольно-таки хорошо. Запас здоровья 110. Запас брони 40. Скорость, все остальное в отличном состоянии. Третье. Дульный тормоз, четвертое увеличение базового запаса брони Да, мне нравится Увеличение базовой скорости передвижения, одобряю Самое главное, это особая черта Союзники, находящиеся в радиусе действия особой черты Передвигаются с повышенной скоростью Соответственно, можно пушить не только в одного Но еще с кем-нибудь, взять забомеда или поддержку на прихвате Будут бежать с такой же скоростью, как вы Ну, не с такой же, но побыстрее Блин, какое хорошее подразделение Увеличение боекомплекта Отлично Кстати, что по вооружению АК-5С 20 в голову, 32 32 в голову, 20 урона, 50 бронепробития, 10,5 Похоже на Рейна Поехали дальше Увеличение скорости передвижения при активной способности Скорость плюс 10 Это мы уже знаем Далее, зрительная трубка протестируем. После этого увеличение базового запаса здоровья плюс выносливости. После этого уменьшение стоимость применения способности. Далее, увеличение скорости способности. Ух, как много. Последнее, или предпоследнее, но очень близко. Вертикальная тактическая рукоятка. Потом, увеличение времени действия способности плюс 3. Самое вкусное напоследок. Это особая черта, когда оперативник находится по единственной способности и получает тяжелое ранение, на него накладывается эффект «Из последних сил» на тон и Берсерк». «Из последних сил» — это когда цель не может быть выведена из строя, но теряет возможность использовать рывок, применяет способности и расходники, а по окончании эффекта теряет возможность передвигаться. Чем-то похоже на Фэллу, только гораздо круче. Вас убили, а вы все еще бегаете. Ну не бегайте, но ходите точно. И если вы дойдете, кому-то придет хана». Ворвались, постреляли, перед смертью заюзали, пошли зарезали. Возможно, просто заюзали, добежали, порезали. Пойдем посмотрим, что у нас ждет в тренировочной комнате. Давайте посмотрим на спрей. Наш спрей уходит вправо и не очень сильно задирает ствол. Соответственно, нам контролировать отдачу будет не так-то и сложно. Давайте посмотрим еще раз. Все стабильно, в одну точку разбросов лево-право нет. Травник в флешбеке. Попробуем контролировать по центру. То есть он довольно-таки неплохо залетает Также хотел бы сказать, что падение урона у нашего героя начинается аж с 40 метров Точнее, с 41 метра 40 метров Господи, я хочу этого штурма Недаром он скандинавский герой как видите, топор от препятствия скативает, соответственно, можно будет кинуть за угол и попасть, хотя надо постараться. Как видите, топор кидается довольно-таки далеко, а также он отскакивает от стен и укрытий. Можно кинуть за угол, просто стреляя в стену вперед. Точнее, кидая топор, кто стреляет топором. Да, согласен. Если топор упал, вы можете подойти подобрать его по типу аптечки шаться. Не стоит заворачиваться и нажмите клавишу, просто побежал и поднял. Кстати, топор застревает в ваших врагах, они должны страдать. Давайте немного постреляем, посмотрим на дистанцию. У него неплохо стреляем. Голову у нас 17. И запоминает дистанция 40 метров. На дальность стреляется очень комфортно. Давайте еще посмотрим, как наш герой крошит у противника. Не знаю, почему мой голос похож на Дроздо, но возможно он викинг. Если серьезные мужики, между нами. Топором попадать довольно таки сложно. На близкой дистанции урон часто не проходит. Возможно, я не попадаю на нем. Но можно прикольные мувики снимать в дальнейшем, если хорошо натренироваться. Сейчас попробуем кинуть его за угол. Не знаю, получится у нас или не получится. Ну, в принципе, получается, но скорее проще разобрать просто противника, используя ствол. Как вы заметили, топор кидается по дуге и носит неплохой такой урон по противнику. Можно шотнуть просто на раз-два. Конечно, анимация кринжовая. Она такая же, как мой грим. Но, тем не менее, топором можно прикольно поугарать. Но тем не менее топор доставит вам новое удовольствие, все-таки ближний бой, но блин, народ, это... это прикольно, это мощно, это с одной стороны имбол, с другой стороны реализовать это не так просто. Напоминаю, это неполноценный обзор, это мои первые впечатления, но меня походу пробрало, раз я так переоделся, скорее всего это будет один из моих любимых оперативников. В общем это прикольный фановый оперативник.